Друзья, не удивляйтесь, сегодня мы будем использовать для упражнений, которые буду показывать для восстановления рук, очень обычные предметы. <музыка> Это маленькие приспособления с кухни, не удивляйтесь. А в конце видео я расскажу, что делать, если упражнение не получается. Я вновь начинаю с короткого разогрева, разминки. Это делается специально для того, чтобы руки стали более податливые, не было спастики, не было скованности. Самое главное, что когда руки разогреты, то упражнения получаются эффективные и все выходит. Поверьте. Итак, разминка. Начиная с того, что нам надо размять руки. Сначала мы их просто вот так потираем. Сначала внутренняя поверхность, Потом потихоньку внешнюю. Так, чтобы они разогрелись. Это где-то делаем 15 секунд. После этого их моем. Это вот такое движение, будто мы их умываем. Сейчас на улице прохладно. Я только что вернулся с гимнастики утренней. И поэтому... Руки немножко такие замерзшие, так что такая разминка очень кстати. Упражнение номер один. Для него мы берем такое приспособление кухонное, как губка. Вот такая. Я купил вот такую губку, можно брать любую. Выполняю упражнение сидя за столом. Губку кладу на стол. Руку ладонью вниз кладу поверх губки. Начинаю ее сжимать по очереди. Сначала правой рукой сжимаю. Главное движение делать плавно, потому что вот у меня в начале, в основном движения были резкие. Мне кажется, что нужно научиться не только сжимать, но и контролировать, как ты это сделаешь. Действие повторений правой рукой, потом переходим левой рукой. Правая лежит рядышком, левую кладем на губку и опять сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем. Главное все делать спокойно, не торопясь. Губка пока отложим в сторону. Вот Нам понадобится другой кухонный переборчик. Это скалка. Я только что ее просил Лены, Она сначала не хотела давать, потому что не поняла, зачем это мне нужно. А потом я искал, что упражнение показываю, которое делала Светлана. Скалку кладем перед собой на стол. Вот, на нее кладем все ладонь. Пальцами начинаем прокатывать от себя к себе. От себя к себе. От себя к себе. Итак, получается у нас здесь повторений. Один подход. Потом то же самое делаем левой рукой. Тоже от себя к себе. От себя к себе. Так мы учимся не только движение вот, кисти класть, но и вся рука работает в этом упражнении. Мне нравится. Она. Дальше у нас получается еще интереснее. Упражнение номер 13. Для него нам нужны два круглых предмета. Это могут быть вот такие два мячика. Это могут быть вот такие две шишки. Это могут быть вот такие два камушка. Разбегаются. То, что в руки пойдет вам доступно будет то можно использовать делаем так кладем ладонь руку ладони кверху не кладем два предмета например мячики начали вращать по кругу это делать очень непросто я помню что сначала я учился это делать китайскими шарами они тяжелые и прочее чем вот этими теннисными мячиками мячиком делать тяжело так получается 10 вращений один подход потом перекладываю в левую руку то же самое делаю левой рукой левый получается тяжелее потому что левая все-таки не была так поражена сильно ну тоже справляюсь это же движение можно сделать и вот такими шишками я просто взял их нашел у себя на даче в саду и немножко отрезал им верхушки, что они и хвостики, чтобы они были более ну такие удобные для вращения. Вот, я, вот так я их вращаю, можно вращать спокойно. И вот правой рукой. Ну и на вот такие камушки. Это грузики, которые раньше у нас в деревне использовали на сетях. Они сделаны из глины, как круглые камушки. Можно врачать правой рукой, можно врачать левой рукой. Вы можете найти просто камушек на дороге, обычный, два камушка, такие круглые. Главное, чтобы они были вот идеально по размеру, это вот где-то около 2 7 сантиметров в диаметре. И таких врачений мы делаем по 10 повторений каждой рукой, один подход. Упражнение номер 14. Для него нам кроме стола нить и рук ничего не понадобится. Выполняю его, сидя за столом, ладонью колду на стол с ладонью вниз. Делаю растяжки всех пальцев попарно. Такие шпагатики. Вот смотрите. Сначала беру, растягиваю большой палец. Потом средний, безымянный и мизинчик. Так делаю, ну, 5 повторений по одному подходу. Каждой рукой. Главное, чтобы будто вот растягивались эти связки в руках. То же самое делаю левой рукой. По порядку. Вы знаете, даже есть такое приятное ощущение в руках, будто немножко такая легкая приятная ламута, когда растягиваешь. Это хорошо сказывается особенно при спастике, но дело надо аккуратно, чтобы не было лишней спастичности, чтобы ее не высывать. И так хватает. Упражнение номер 15. Все так же сижу за столом, локти кладу на стол, запираю на стол. Вот, и сейчас мне надо сделать следующее. Я... Локоть ставлю на стол, руку чуть поднимаю вверх, вот и делаю такие щелбаны по очереди каждым пальцем. При этом я представляю какую-нибудь противную рожу, так щелбаны получаются более смачными. Сначала делаю правой рукой, потом то же самое левой рукой, тоже кладу и ставлю на локоть. И потихоньку по порядку делаю щелбаны каждым пальцем большой и порядку все пальцы начал у меня не получалось этого резкого движения на получать сколько то белое. вот на постепенно это все получится поверьте упражнение номер 16 все так же сижу за столом вот Руки лежат на столе, поворачивая их вверх ладонями. Одна рука, вот сейчас мы занимаемся правой рукой, эта рука спокойно лежит, никому не ушает. Мы сжимаем ее вот так в кулак, большой палец сбоку и по очереди начинаем, будто подзываем к себе пальцами. Сначала указательным пальцем пять раз, потом средним, потом безымянным, потом мизинцем и так большим тоже можно вот так делать тяжелее всего мы вчера еще обсуждали этот бездельный палец он очень непослушный теперь то же самое делаем левой рукой правую кладем спокойно не двигая начинаем левой рукой делать Вызываем сначала указательным, потом средним, потом безымянным, потом мизинцем. И большим тоже можно. Итак, пять повторов. Один подход. Следующее упражнение, для того чтобы показать, все немножко боком, так будет виднее. Руки ставим на ребро, ладони, на стол. Пальцы эти пальцы все вместе сжаты. А большие пальцы немножко вверх вставим, будто мы руку протягиваем, поздороваться. Делаем синхронно обоими руками. Берем пальцы от себя к себе. Вот когда тянем к себе, то именно тянем, чтобы они вот тут немножко растянулись. От себя к себе. От себя к себе. И так получается 10 повторов, один подход. Упражнение номер 18. Все так же сижу за салом, как прежде. Делаю синхронно обоими руками, левый и правый. Кладу их на стол и начинаю поочередно касаться большого пальца по очереди всеми пальцами руки. Это можно делать не торопясь, спокойно, потому что сначала у меня это вообще не получалось никак. Потихоньку, потихоньку это все получается. И кстати говоря, если у вас что-нибудь не получается, это не повод бросить, это повод наоборот делать. Надо делать как раз то, что не получается. Вот таких мы делаем 5 повторений, один подход. Упражнение номер 19. Для него нам понадобится кистевой инспандер. Ну у меня вот такой, вы можете использовать любой абсолютно. Это с чем удобно, что он регулируется. Вот этим барашком можно регулировать сжатие. Начало из того, что он был на самом слабом усилии это получается около килограмма вот а сейчас там почти 40 килограмм вот и делаю сжатие сначала правой рукой 10 раз и потом левой рукой тоже 10 раз кстати говоря если вам тяжело будет то всегда можно использовать всю ту же самую кухонную губку сжимать Кладем ее на ладонь и сжимаем. Это легко, но вот, знаете, есть момент, когда это даже это сделать трудно. Ну все, сейчас... на сегодня хватит. Я специально разбил упражнение на три части, ну чтобы было проще запомнить. А в продолжении будет еще интересней. Я расскажу, как можно использовать при упражнениях белевую прищепку и кому я показывал фигуршки. Первые 10 упражнений вы можете посмотреть по ссылке, которая будет в описании под этим роликом в комментариях. Там подробно все первые 10 упражнений. После публикации первой части упражнений я получил много комментариев. Так с небольшим упреком, что упражнения очень сложные, делать их тяжело. Согласен, это я сейчас выполняю их легко спустя 4,5 года после инсульта. А вначале мне было это сделать нереально, невыполнимо. А начинал я с того, что учился разрабатывать пальцы и шевелить ими на левой руке. Ведь левая рука вообще висела как плеть, а правая или шевелилась. Если у вас не получается, то просто надо начать с простого. На инсульт блок есть свисальный раздел меню. Называется руки в восстановлении движений. Пальцы в восстановлении движений. Вот там подробно все гимнастики с самого начала и движения, которые я делал, которые мне помогли восстановить руки до того уровня, который сейчас есть. То, что я вам сейчас показал упражнения, они получаются не только у меня или Светланы, которая эти упражнения прислала. Их делают десятки тысяч людей. Я это знаю точно по письмам, по отзывам. И у них получается, значит получится и у вас. Не сдавайтесь. Каждый подписчик для инсульт-блок ⁇ это поддержка. Она очень важна, потому что это ваше отношение к тому, что тут делается. Это важно для меня. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на инсульт-блок. Будем вместе с вами проходить восстановление после инсульта. где возвращаться совместно к хорошей, светлой жизни. Все.